Всем привет, с вами Антон. Сегодня мы будем готовить шоколадный фандам. Очень простой, нежный, изысканный десерт, который можно приготовить из тех продуктов, что всегда есть в холодильнике. Нам понадобится 65 грамм сахара, 170 грамм шоколада, 65 грамм сливочного масла, трица, разделенных на белки и желтки температуры, и чайная ложка ванильного экстракта. Для начала нам нужно разогреть духовку до 200 градусов Цельсия. Следующим этапом нам нужно подготовить раменкины или формочки, в которых мы будем запекать этот десерт. Их необходимо смазать маслом и посыпать сахаром. Берем кусочек масла и аккуратно покрываем маслом наши раменкины. Теперь посыпаем наши формы. Сахар Теперь нам необходимо Растопить масло и шоколад На водяной бане Это можно делать и в микроволновке Но я предпочитаю традиционный э, способ Важно, чтобы дно миски Не касалось воды Иначе шоколад поглядет Наша шоколадно-масляная смесь готова. Отставляем ее в сторонку. И приступаем к следующему этапу. Теперь нам необходимо смешать желтки с сахаром до белой пышной пены. желтки взбились <смех>, и теперь мы добавляем расплавленный э, шоколад э, в смесь вот, с желтками Теперь нам необходимо взбить белки до твердых пиков. Итак, наши белки готовы. Мы взбили их до состояния твердых пиков. Проверим степень взбития белка можно очень просто переворачивая в миску вверх теперь мы постепенно в два этапа введем наши белки в шоколадную смесь добавляем наши взбитые белки начинаем с одной части плавно перемешиваем движениями снизу вверх добавляем оставшиеся белки. Делаем это движение снизу вверх, для того чтобы не нарушить пузырчатую воздушную структуру нашего спирта первого. Наше тесто готово, и мы уже на следующем этапе будем переносить его в форму и выпекать. Теперь мы наполняем наши формы примерно на 2 трети объема. десерт может храниться в холодильнике несколько дней. А потом вы просто достаете его из холодильника и выпекаете. Выпекаем наши кексы 12 минут при температуре 200 градусов. Наш шоколадный фандан скоро будет готов. И будем его подавать. Подавать его, нужно горячим сразу. Наш фандан готов. Он наш поднялся, а теперь у его подавать нам осталось достать его из формы. Это можно сделать с помощью обычного полотенца или прихватки, потому что корм очень горячая. Но это не очень удобно, потому что скользит по поверхности парфора и я использовал вот такое а, приспособление из строительного магазина так, давайте пробовать только посмотрите на это Что можно сказать? Это очень вкусно. У этого десерта хрустящая корочка. И мягкий, жидкий, шоколадный. Очень шоколадный. Рецепт. И это очень вкусно. Здесь важна одна деталь. Вкус этого десерта напрямую зависит от качества шоколада. Соответственно, чем лучше шоколад, тем вкуснее будет ваш десерт, и к этому нужно подойти ответственно. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Театр доме, для собачки? И вот, а вот, Все Ждем, встречи. когда будет готово. Хотим, порадовать стать.